В 2017 году вышел стандарт ISO 55000, который также в документации содержит некие модели представления системы ТАИР уже как система управления активами. Сейчас уже достаточно популярная тема ну, у больших компаний – это внедрение процессов, исходя из этого стандарта. Соответственно, тоже есть определенная логика в тех документах, которые должны быть в вашей организации для того, чтобы ну, показать, что ваша система управления активами работает. И на этом стандарт построен, собственно, серия аудитов. Это предварительный аудит, сертификационный аудит и надзорный аудит, которые позволяет вам гарантировать, что ваша система управления активами находится в соответствии с международным стандартом. Это тоже модель, то есть модель в виде документа, в виде стандарта. И есть определенные механизмы оценки, как можно вашу систему управления активами оценить, исходя из этого стандарта. Вот как раз вот. Я думаю, там многие меня слышат. В России появился первый счастливый обладатель этого сертификата, именно России, международного ИСО вот, тысяч. Соответственно, они прошли сертификацию и получили оценку международного органа по сертификации. Опять-таки, мы же говорим про оценку системы и разработку мероприятий по развитию. Чтобы оценить соответствие системе менеджмента 155 тысяч, есть много документов, опять-таки, регламентирующих из чего состоит система управления активами. Только на английском языке, к сожалению, именно те элементы, которые должны входить в область управления активами. Опять-таки, это вот рекомендация для изучения вам, если вы хотите оценить себя с точки зрения 155 тысяч. Сам стандарт, он ничего не содержит, точки зрения этих элементов есть определенные документы, гадлайны, так называемые, которые публикуются международными там, организациями а именно для бенчмаркинга, для сравнения там, между собой разных организаций. Здесь показано 39 элементов в 6 группах групп управления. Соответственно, этот документ доступен, если там поискать, он есть в интернете. Это, собственно, оценка, сделанная согласно стандарту 155 тысяч по этим 39 элементам. То есть, грубо говоря, если стоит галочка, в вашей организации есть политика управления активами, например, галочка, да, то вам зачет по этому элементу в этой системе оценки соответствия. Очень достаточно простая технология, но требующая понимания, что же такое политика, что же такое стратегия. Это вот отдельное, скажем так, направление из 155 тысяч соответствует этому стандарту, требующее некого более расширенного понимания. качество результатов, потому что я думаю, многим здесь присутствующих было бы интересно конкретные результаты с точки зрения ну, собственников бизнеса. У вас очень глубокий был фокус в вашем ну, докладе на риск ориентированный <coughs> менеджмент. А что про возможности а, вот, уговориться? Ну, ну, какие возможности организация может приобрести от внедрения вот этих вот ваших методов? Спасибо. какие выгоды внедрения стандарта, Но вот на, мой, на мою такую оценку, как человек, который занимается этой темой давно, приведение в соответствие существующей практике управления ТАИР к лучшим мировым практикам управления активами. То есть это вот состояние перехода от ремонтов к управлению активами, это некое развитие вашей системы ценности, понимания, именно уходить от ремонтов и начинать заниматься какими-то глобальными вещами управления ценностью от активов. Опять-таки здесь много людей технических, которые занимаются ремонтами, именно как ремонтами. Все-таки мы рассматриваем стандартизацию управления активами как дополнение к тем задачам, которые вы и ваша служба занимаетесь в части ТАИР, то есть обеспечение процессов техобслуживания, ремонтов оборудования. Преемственность системы, когда уходит главный механик, главный инженер, не дай бог там гендиректор, Система будет работать, она будет обеспечена внутренними аудиторами, она будет иметь некие базы данных в ваших информационных системах, то есть она будет работать независимо от людей, которые сейчас находятся на каких-то постах. Ну вот, собственно, я очень кратко хотел по шагам, которые нужно именно пройти для внедрения. А я думаю, что многих интересует, что же такое сама система управления активами, то есть как она устроена, то есть какие нужно пройти этапы, чтобы ее внедрить. Четыре таких этапа подготовки к сертификации. По сути, это этапы внедрения самой системы управления активами.